Работодатели бьют тревогу, а чиновники признают, что ток рабочей силы за границу уже влияет на темпы экономического развития Украины и Белоруссии, а вскоре может стать одним из главных факторов риска. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк и канал Work and Life. И сегодняшнее видео называется «Как Польша и Германия уничтожат Украину и Беларусь». Так я назвал этот видеоролик, потому что в нем я хочу обсудить очень актуальную тему на сегодняшний день. Тему трудовой миграции из Белоруссии и Украины за границу, в частности в Польшу и возможную трудовую миграцию в Германию, которая наверняка будет иметь место быть в 2020 году. Потому что по всем официальным источникам легальная работа с 1 января 2020 года в Германии для выходцев из любых стран то есть для граждан любых стран не стран Евросоюза так вот эта самая работа станет реальной и легальной и трудоустроиться можно будет в Германии очень легко мало того что в Польше очень легко трудоустроиться, получить вид на жительство, интегрироваться здесь, найти хорошую работу, перевести сюда семью, в итоге получить польское гражданство. Так еще и Германия подключится, в принципе, в эту конкуренцию за трудовых мигрантов, которая до этого была между Польшей и Чехией в основном, если говорить о выходах из стран Беларуси, Украины, ну, и уже поменьше России, так как именно туда в основном ехали люди, выходцы из этих стран на заработки, чтобы найти достойную работу и вообще переехать на постоянно. Ну, а сейчас подключится еще и Германия. Ну, и по мнению многих специалистов, это может повлечь за собой крах экономики, как Украины, так и Беларуси. Если говорить о работе в Германии, то, конечно же, очень негативно это повлияет и на Россию, потому что именно в Германию хотят уехать на заработки многие россияне, об этом говорят соцопросы. Ну и в данном видеоролике я хочу разобрать эту тему, подробно засчитать вам мнение специалистов из очень компетентных интернет-источников. Ну и конечно же, друзья, хочу напомнить, что я сам живу и работаю в Польше. И работа моя заключается в том, чтобы помочь найти вам достойную работу в этой стране. С будущего года мы наверняка будем трудоустраивать людей и на достойные работы в Германии. Я в Польше живу и работаю уже три года. Приехал сюда я сам, как обычный сварщик, но ну а сейчас уже имею свою агентацию агентство по трудоустройству, это одно из самых динамично развивающихся агентств по трудоустройству в Польше, агентство под названием ProExWork. И мой успех, прямое подтверждение того, что в Польше все возможно, границ не существует, границы только в вашей голове. В принципе, в любой стране, как я люблю повторять, можно добиться чего угодно, если поверить в себя, но в Польше, пожалуй, как нельзя, наиболее благоприятные условия для всего этого. Ну а приехать и зацепиться в этой стране помогу вам я, предоставив достойную работу со всеми актуальными вакансиями в Польше на любой цвет и вкус, вы можете ознакомиться пройдя вот по этой ссылочке сейчас требуется, если брать специалистов, то сварщики, электрики. Для женщин-специалистов есть достойная работа швеей. Работы только на ведущих предприятиях Польши с достойнейшими условиями труда, проживания и зарплатами соответственно. Ну и, конечно же, требуются разнорабочие люди без знания языка, без специальности, работы с перспективой карьерного роста. В общем, создаем для вас все условия, чтобы любой абсолютно желающий мог приехать, зацепиться в этой стране, интегрироваться и в будущем, возможно, переехать на постоянное. И, конечно же, хочу напомнить, что набираем рекрутеров для начала удаленных, то есть людей, которые будут помогать нам найти других людей на работу. Со всеми вопросами по этому поводу обращайтесь по номерам телефонов, которые уже появились в нижней части вашего экрана. Это мои номера, там Viber, WhatsApp. Пишите, звоните, и будем трудоустраивать вас на достойные работы и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Вот такая традиционная рекламная пауза. Ну а что касается трудовой миграции и как она повлияет на Украину и Беларусь. Начнем с Украины. 600 вакансий свободны на предприятиях группы Интерпай в Днепре и Никополе. Об этом в начале марта сообщил директор по экономике и финансам группы Денис Морозов. По его словам, на предприятиях не хватает квалифицированных работников из-за тока кадров за границу. «Мы уже видим финансовые потери, связанные с отсутствием персонала», заявил он в интервью бизнес-порталу ОАПРОМ. Денис Морозов также утверждает, что сейчас украинские металлургические предприятия конкурируют за работников не между собой, а с польскими предприятиями. Польша как пылесос вытягивает трудоспособное население Украины, говорит представитель Интерпайп. Он утверждает, что его компания пытается быть ответственным работодателем, предлагает зарплаты выше средних и шикарный социальный пакет, но найти новых работников становится все труднее. Ну а сейчас э, к пылесосу под названием Польша присоединится еще и Германия, как я уже говорил, э, и это наверняка повлечет за собой еще больший приток зарабещан не только с Украины, а из с Белоруссии. Зарабещан, соответственно, в страны Европы, такие как Польша и Германия, потому что украинцы сейчас в основном едут в Польшу, но когда откроется Германия, все больше и больше будут уезжать наверняка и белорусы. Хоть и эти тоже в весьма немалых количествах сейчас выезжают в ту же Польшу, но все-таки я считаю, что Германия тех же белорусов привлечет гораздо больше, чем Польша. А как считаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И вот что на эту тему думают специалисты. По данным польского заведения социального страхования в Польше официально трудоустроено 4 383 тысячи граждан Украины, это 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные заведения социального страхования, заклад убеспечен исполоченных, он же ЗУС. По данным ЗУС, на сегодня в Польше официально работает 644 тысячи трудовых мигрантов. Их количество с начала текущего года выросло на 75 тысяч человек. Конечно, большинство является гражданами Украины. Следующая национальная группа, уже более чем в 10 раз меньше, мы говорим о гражданах в Беларуси, которых в пределах 38 тысяч сейчас легально работает на территории Польши. Конечно же цифры очень примерные. Далее идут Грузины примерно 9500, затем граждане Молдовы и России более тысяч человек, заявил глава ЗУС Войцек Андрусевич. По оценкам рекрутингового агентства персонал-сервис за январь-июнь Польша выдала почти 846 тысяч разрешений на работу. 90% из них получили украинцы. По данным консульского отдела посольства Украины в Польше, количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в 5 раз. С 300 тысяч до полутора миллионов человек. В Польше опасаются, что 25% украинских рабочих уедут в Германию. И как раз таки вот этот ключевой момент может стать катастрофой для таких стран как Украина и Беларусь, потому что битва между Польшей и Германией за заробичан из той же Украины и Беларуси повлияет в первую очередь очень негативно, как считаю я и многие специалисты, повлияет очень негативно на экономике таких стран как Украина и Беларусь. Почему? Потому что, соответственно, битва, так называемая битва за зарабючан между Германией и Польшей, которая уже началась, она, соответственно, приведет к тому, что Польша начнет повышать зарплаты, что она уже начала делать. Собственно говоря, как повышать зарплаты, так и вводить различные бонусы для зарабещан, такие как, например, освобождение части налогов лиц, которые еще не достигли 26 лет, и понижение также налогового процента для всех остальных граждан, которые вступит в силу уже с 1 января 2020 года. Также Польша сейчас регулярно повышает зарплаты. Опять же, планируется рост с 1 января 2020 года зарплат. И все это, на мой взгляд, не совпадение, потому что именно с 1 января 2020 года Германия планирует открыть свои границы. Во всяком случае, об этом говорит предварительная информация по данному поводу, а вся достоверная и полная информация, конечно же, появится в январе, но, тем не менее, то, что известно сейчас, то в Германии без проблем можно будет трудоустроиться, причем даже без приглашения от работодателя. Правда, судя по всему, тогда с собой на границе, вам нужно будет иметь серьезную круглую сумму денег по некоторым данным это должно будет быть около 5000 евро на банковском счету но это если вы едете без приглашения на работу и намерены на территории Германии уже искать работу ну а если у вас будет приглашение от работодателя конечно же суммы будут в разы, а то и в десятки раз меньше ну и собственно, естественно, ни для кого не секрет что в Германии зарплаты в евро и если сейчас Украина всеми способами Пытается удержать рабочую силу, которая постоянно выезжает в лице, конечно же, своих граждан. Пытается удержать с помощью таких средств, как преднамеренное изменение курса гривны по отношению к злотому, из-за чего в Польше украинцам становится все менее выгодно работать. Если речь идет о краткосрочных заработках, об этом говорят, как и многие специалисты, такие вообще комментарии в интернет-пространстве, в том числе и под моими видео, то что из-за изменения курса гривны по отношению к злотому сейчас уже, собственно, становится все более и более невыгодно работать в Польше украинцам. Ну и в то же время многие украинские предприятия идут на то, чтобы повышать свои зарплаты почти до уровня польских. То есть до такого чаяния уже дошли, но тем не менее. Это не особо сильно помогает в том плане, чтобы остановить трудовую миграцию, которая все больше и больше набирает обороты. Но а когда подключится Германия, для Украины, ну и пожалуй для Беларуси, все может стать совсем плачевно. А как думаете вы, дорогие друзья, как подключение на трудовой рынок Германии повлияет на экономику таких стран, как Беларусь Украина? Больше ли людей станет уезжать с этих стран на заработки в Европу? Ну и как это повлияет, соответственно, на их экономику? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно посчитать. Также, если вы заинтересованы в работе в Польше, еще раз хочу напомнить, подписывайтесь на мой Telegram, ссылка в описании. Всем, кто там подписан, приходит в автоматическом режиме на ваш мобильный телефон, рассылка актуальных вакансий в Польше, которую я там выкладываю. Там будут подробные описания, также заказывайте консультацию по скайпу от меня, она тоже будет по ссылочкам в описаниях. К этому видео проходите на мой сайт, также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик под этим видео, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!